Итак, микрофон на месте. Привет, ребят! Наконец-то додумались. Ну, честно, вот не знаю, как поздравить. Еще больше было, где найти по место по заброшенный. Нашли вот этот дом, повесили такую ленту, ну, типа немножко празднично. Хотел поздравить всех с наступающим Новым годом. Пожелать всем, всем, всем всего самого лучшего и неважно. Новый ты подписчик наш или олдскульный, а, именно у тебя сбудутся в этом году все мечты, все пожелания. Много чего хотел сказать, сейчас в голове сумбур. А, хотели сказать спасибо за 30 тысяч подписчиков, но ну, это для нас очень крутая дата. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что комментируете. А, так что, всех с Новым годом, сейчас посмотрим, как это дернуть. Да, да. А камера